English ESSEC Express супер-современный эффективный курс хочу все знать Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Peter Горбатюкс Today lesson number 62 Его тема Perfect Continuous. Perfect Continuous в настоящем времени. Хотел бы напомнить, что такое perfect. Это действие, которое может совершаться как в настоящем, так и в прошедшем, так и в будущем времени. Что означает perfect? Это действие, совершенное к какому-то моменту времени. И в прошлом, и в прошедшем и в прошлом, и в будущем и в настоящем времени например я прочитаю к трем. это будущее perfect, потому что сказано к трём как мы скажем I will have read by three I will have read by three к трём буквально I have, это у меня. I have. Раз, раз, раз will стоит, значит, это будущее, будущее время. I will have read. У меня буквально будет прочитано. К трем часам. Или у меня, значит, я вчера прочитал к трем часам. Это тоже ПФ. Почему? Потому что к трем часам. И... Действие завершено к трем часам. Ведь у э, будущего мы говорили, меня будет прочитано к трем. Это тоже действие будет завершено, будет совершено к трем часам. И прошедшим, вчера у меня к трем я прочитал. Значит, I had, I had red, I had red, I have red, у меня прочитано и в настоящем времени если вы сидите и привязаны к настоящему времени и перед вами лежит книга, которую вы закрыли конечно вы скажете I have read у меня буквально I have прочитано, read, прошедшая форма Прочи прочитал про про прочитала про прочитано, прочитанный. это результат у меня прочитано continuous наоборот показывает как действие совершается в настоящем времени I am reading, я есть читающий. И именно в этот момент, видите, книжка у меня на руках. I am reading. Или я был читающим в прошлом. I was reading с трех до семи. Или был читающим в прошедшем времени целый день. Или был отдыхающим целый месяц. I was надо и reading или отдыхающим resting, resting. То есть глагол быть должен быть. И значит continuous подтверждается тем, что к глаголу основному добавляется окончание in. Я был читающим. I was reading. I was reading. А в будущем я буду читающим с трех до семи. I will be reading. Глагол be в будущем времени. Will это элемент. Формирующий будущее время. I will be reading. Я буду читающим. Или весь день. Или с трех до 7 Или с трех до 5 Или весь обед. Здесь промежуток времени. Непрерывность, длительность, я буду читающим. Если вы просто скажете, я буду читать. Будет как. I will read. Все, это простое предложение. Но если вы указали время с трех до семи или весь день, или весь вечер, или всю неделю, или весь год буду читающим. Все. Здесь нужно I will reading. Я буду находиться в процессе длительном. Буду читающим. Вот все, что касается Perfect и Continuous. Perfect это во всех временах в настоящем, прошедшем и будущем к какому-то моменту что-то сделано будет или было сделано, или в настоящее время к этому моменту у меня вот прочитано. Видите, книга лежит. Континьюс показывает длительность и в настоящем, и в прошедшем, и в будущем. Но только когда предложение связано со временем. У меня будет прочитано, это у меня будет, я буду читающим с трех до семи, или весь день. Вот именно, чтобы это было обязательно. Или весь день. То есть период, непрерывность. Это и есть так называемый континьюс. А сейчас перейдем буквально что такое perfect continuous. Дорогие друзья, в этом формате мы поработаем с Perfect Continuous в настоящем времени. Вы видите, и перед вами лежит человек, который, видимо, играл теннис. Он очень не устал. Ну, тем более, здесь говорится, что он играл два часа. У него в руках ракетка. С лица э, градом с него стекает пот. Он уставший, ему тяжело. Он только что играл. Неизвестно, он будет еще дальше играть. Не будет играть. Но это действие происходит в настоящем времени. Заметьте, в настоящем времени. Здесь perfect есть и continuous есть. Perfect и continuous. Perfect. Что говорит, если посмотреть на это предложение? Я уже играю два часа. Если просто я играю, ну, вы скажете «I play» каждый день или через день. Это простое. Или «я буду играть» «I will play». Вот. или я играл I played I play. а здесь добавлено два часа неважно, или три часа я уже играю, или 10 часов я играю это все совсем другая конструкция получается I have been посмотрите, а может быть я уже играю целый день а может быть я уже читаю целый день, а может быть я бегаю уже целый день все сказано целый день или два часа или другое время, целый год все, конструкция другая настраиваться надо по-другому уже это уже не простое предложение я, значит, там, я пою I sing, я пою или я есть поющий, I am singing а тут сказано конкретно что я уже поющий допустим, целый день все, будет I have been singing, singing поющий, sing, sing. поющий или читающий, reading или дающий, giving Это все будет, если связано со временем, это будет конструкция perfect continuous. Если посмотреть на это предложение, глагол have, что означает буквально? Иметь. Или переводится I have у меня. Если have в настоящем времени стоит, значит все действие происходит в настоящем времени. Не так, как мы думаем по-русски, что человек поиграл и лежит, и это вроде бы в прошлом это прошедшее время нет, раз есть have это значит в английском это настоящее время которое совершилось вот сейчас об этом говорит вот это слово been если есть been это значит perfect это значит perfect действие совершено а о том, что это continuous continuous говорит слово play здесь может быть играющий в течение двух часов for two hours или поющий, или несущий или дающий giving или пишущий writing for two hours в течение там двух часов или идущий going или бегущий running то есть надо помнить, что контейнис это когда всегда есть ing, это активная форма, когда окончание ing это continuous. Я есть читающий, например. Вы же знаете, continuous в настоящее время, I am reading, я есть читающий. Если просто я читаю в настоящее время, я читаю, может быть, всегда, я читаю через день, я читаю каждый день. Это обычное предложение. простое. I read. Я читаю свои книги каждый день, я не читаю свои книги, это простое все. А если именно в данный момент, значит, все это continuous. I am reading настоящий момент времени. I am reading в настоящий момент времени. Поэтому здесь и сочетание происходит perfecta и continuous. Continuous – playing. Playing. А been говорит о том, что это perfect. Действие совершено уже. Потому что уже два часа сыграно. поэтому Всякий эффект это результат, а всякий continuous, вот в данном случае playing, это продолжительность. Это продолжительность. А have означает настоящее время, то есть что в настоящее время у меня уже сыграно 2 часа. Я был играющим 2 часа, и вот я лежу и отдыхаю. А как сделать это предложение, что я не играю уже 2 часа? Да просто после have вставить в отрицание нот. Вот это место. Вот сюда вставить нот. И все. I have not been playing for two hours. Я не играющий два часа. Может сидевший или поющий, или читающий там. Вот. А чтобы упросительное предложение сделать. Вот это have ставится на первое место. И будет have I been playing for two hours. Я играющий уже два часа. Вот так было бы это и звучало, если бы глагол have стоял на первом месте. Ничего сложного, ничего сложного. Дорогие друзья, в этом формате мы будем и далее отрабатывать perfect continuous, совершенное действие, длительное действие в настоящем времени. Вот если вы просто скажете, смотрите внимательно, «Я живу в этом доме». «Ну, я живу, да и живу». «I live this home» или «this house». «Я живу в этом доме». Это обычное предложение. «Я живу, да и живу». Но если только сказано «продолжить его» жительность, именно 10 лет, видите, мы там говорили, «я уже читаю два часа», «я уже пишу два часа», «я уже играю два часа». Значит, там была форма «I have been». Время было указано, продолжительность. И, и это понятно, что уже сыграно там два часа. А здесь э, девушка говорит, что у нее прожито в этом доме 10 лет. Это результат. И она до сих пор живет в этом доме. Здесь подчеркивается словом «living». Она есть живущая в настоящий момент в этом доме. Вот. И у нее уже прожито 10 лет. Это результат. То есть сочетание идет результата и процесса. Результат – это «perfect», а процесс – это «continuous». «Continuous» подтверждается вот этим словом, потому что окончание «ing» в «continuous» всегда окончание «ing» в глаголе «живущий», «поющий», «несущий», «дающий», «берущий», «стреляющий», «продающий», «покупающий» – это все э, будет значит, «continuous», потому что окончание «ing». О том, что это «perfect», говорит вот это слово «being» то есть действие, значит, имеет результат, потому что 10 лет живет девушка в этом доме. Можно, можно и сказать, что, значит, э, э, как мы там говорили, э, я живу в этом и 2 часа, так же, как мы говорили, что я играю уже 2 часа в прошедшем формате. А здесь 10 лет, продолжительность. Поэтому очень это простое предложение. Но если здесь сказано, что 10 лет, или я живу в этом доме весь год. Или я живу в этом доме пять месяцев. Даже если будет сказано, я живу в этом доме два часа, все равно нельзя сказать, что я живу просто в этом доме там два часа. Другая форма, другая конструкция англичан. I have been living. У меня имеется, я есть живущая в этом доме 10 лет. I have been living. Я я есть живущий в этом доме 10 лет. Эту форму надо просто-напросто запомнить. Если вы отрицаете, не забывайте, значит, просто вставляете в отрицание нот. После глагола have вставляете сюда нот. И я не живу в этом доме 10 лет. Все, вы можете так отрицать. А потом можете вы переспросить, разве я живу в этом доме 10 лет? А как спросить? Именно... Когда не просто я живу в этом доме, значит, а я живу в этом доме 10 лет, значит, это глагол have ставите на первое место вот сюда. Будет have I been living this home for 10 years. Ничего сложного в этом нет. Можно отрицать, можно утверждать в данном случае. Вот, и можно спрашивать. Не забывайте, что если я... Уже читаю два часа, или я уже пишу два часа, или я прыгаю уже два часа. Если есть время, другая форма. Это непростое предложение. Но это настоящее время, к этому моменту. Вот вы видите же девушку, это буквально, что вы подошли и она вам говорит. Это только в процессе разговора. А если вы будете рассказывать это все, это уже не будет настоящее время. Здесь будет меняться на хед прошедшем времени. А если в будущем? Должно, должно, должно стоять I will have А в настоящем I have I have Ничего сложного Сейчас дальше закрепим наши знания Дорогие друзья Мы смотрим на эту картину и видим что здесь девушка полуобнаженная Она в такой интимной остановке Что-то жаждет Ну мы прекрасно понимаем что она ждет или мужа или своего любовника ну так, это как бы для разрядки международной напряженности если мы просто скажем я жду своего мужа ну что, ну и жду что будет в настоящем времени тем более мы бы сказали я жду своего мужа I wait my husband я жду своего мужа но здесь сказано время я жду своего мужа более часа или я жду своего мужа в течение часа, или я жду своего мужа целый день, или я жду своего мужа три года. Все здесь протяженность сказано сочетается э, perfect, что э, жду целый день, целый день это уже результат какой-то, вот и, и жду этого мужа, значит в течение двух часов или в течение целого дня это говорит, что одновременный контейнер здесь присутствует не просто «жду своего мужа», но – это простое предложение «жду своего мужа в настоящем времени» это неопределенное время потому что здесь времени еще не указано Значит, сколько «жду» или в контейнинсе или в перфекте это простое «я жду своего мужа» здесь просто в «настоящее время» и все а uh, если сказано более часа или в течение часа или весь день жду своего мужа, другая форма уже все so, I have been, I have been будет waiting, я ожидающая моего мужа, waiting, ожидающая моего мужа, waiting. Ингоя форма это говорит, что это continuous а Пиффетти говорит been, been, потому что уже более часа она ждет. Это результат. Час уже прошел. Все. Значит, been должно быть. Waiting, ожидающая. Она ожидающая. Это continuous. А have, сокращенного вот здесь, I have. Говорит о том, что это настоящее время. И буквально будет I have been. I have been waiting my husband. More for one hours. More. Более одного часа. fo это протяженность указывает. В английских предложениях предлог fo указывает протяженность. Итак, дорогие друзья, мы переходим дальше к нашему формату. Но хочу еще раз напомнить, что вы можете ее отрицать. Я не живу в этом доме 10 лет. Для этого вы вставляете после глагола have между been и have, вставляете отрицание not. Если хотите спрашивать, а что, я живу в этом доме, значит, вернее, что я уже жду мужа, значит, более часа, значит, на первое место поставите вот эту hell. «Have I been waiting my husband more for one hours. дорогие друзья, наш урок номер 62 близится к завершению как всегда и обычно мы должны подытожить наш материал Итак, в настоящее время perfect это действие совершенное continuous, это время длительное значит, или действие длительное, имеющее непрерывность какую-то протяженность в настоящем времени мы говорим Необходимо помнить прежде всего, что perfect continuous в настоящем времени это когда в настоящем времени соединено два типа действия и perfect и continuous. Например, если вы хотите сказать, я играю, обычное предложение в настоящем времени утверждений I play, я играю через день. Я играю каждый день. Я играю один раз в неделю. Это обычное предложение. I play. Если же вы хотите сказать, что вы играете в данный момент, и у вас есть еще время какое-то к этому предложению, я играю уже два часа. Я играю уже три часа. И у вас в руках ракетка. Вот к этому моменту. Не просто вы рассказываете, что я, я вчера там играл. Это это совершенно другое. Здесь о настоящем времени говорится. К этому моменту. Вы с ракеткой, вы в шортах. Спотевшие, взмыленные. И к вам кто-то подходит. Что-то спрашивает, здоровается. И начинаете разговаривать. Вы говорите, я играю уже два часа. Не просто играю. Вы можете сказать, я играю, iPlay. Вас поймут, да, правильно Но если вы хотите сказать, что я играю уже 2 часа Мне трудно куда-то с тобой пойти погулять уже Потому что я играю уже 2 часа Но вы это хотите сказать Именно что 2 часа вы уже играете Все, другая форма Та не подходит, я играю В настоящем времени утверждение Я играю, I play Потому что вы хотите сказать Я уже играю 2 часа Я уже пою 2 часа Я уже стреляю 2 часа я уже бегу два часа, я уже страдаю два часа. Все другая форма. I have been. В данном случае я был Я играл два часа. Вот. под меня градом идет. Ракетка под мышкой. Форма другая. Какая? Что два часа играю? I have been playing. Playing. Это continuous. Playing for В течение. 2 2 hours часов I have been I have been playing это continuous playing for в течение 2 2 hours часов ничего сложного нет о том, что э, уже сыграно два часа вот у меня я уставший, если мы хотим сказать, значит, для этого употребляется и бин. А что это именно к настоящему моменту привязано, вот ты подошел ко мне, а у меня под градом. Мол, я не пойду же туда. И я, я говорю, что I have been playing, я уже вот играю два часа, куда мне идти? Я сырой, все, все, я не могу передвигать ногами. Извини, дорогой. Просто так вот делаться и сказать я играю, I play ваш друг не поймут. Если вы хотите сказать, что я типа не смогу пойти, вы должны сказать I have been playing for two hours. Я уже играю два часа. I have been playing. Или я уже читаю два часа. Или я уже иду куда-то два часа. Или я уже еду целый день куда-то. Все. Другой тип действия. I have been going идущий там, или дающий я уже даю один час кому-то что-то I have been значит, дающий giving или берущий I have been taking я уже беру что-то там пять минут промежуток какой-то или я живу в этом доме 10 лет I have been living this home 10 лет for 10 years то есть, это все будет Настоящий, perfect, Continuous. Дорогие друзья, на этом наш урок номер 62 закончен. Я желаю вам всем успехов в изучении английского языка. Подписывайтесь на мой канал, пожалуйста. Кликайте. Всего вам доброго. See you later. Пока. Пока не увидимся, буквально означает.